Сделай, пожалуйста, аккаунт в ТикТоке и заливай контент. То есть ты имеешь в виду сделать аккаунт в ТикТоке, чтобы начать работать клоуном на постоянной основе. Работать клоуном. Потому что в ТикТоке клоунская хуета для зумеров, для подростков, для детей. Там контент для детей. Там клоу надо для детей. То есть я должен сделать TikTok аккаунт и работать клоуном. Я не хочу. И если я на своих стримах часто выгляжу клоуном, это не значит, что я им работаю. Понимаешь? Я никогда им не буду работать.